Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант Фэн-шуй Бадзи и Цементунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Несколько лет назад мы проводили в нашей школе курс, который назывался Девять дворцов это метод составления прогноза и исследования жизни человека с помощью астрологии, китайской метафизики и нумерологии. И за все это время мы получили большое количество писем с просьбой повторить этот курс. Почему же так много желающих узнать этот метод? Почему же этот метод очень востребован у консультантов? А оказывается все просто, потому что в этом методе используется всего два инструмента для анализа человеческой жизни, для коррекции человеческой жизни, для улучшения человеческой жизни и для составления прогнозов. То есть не нужно глубоко заходить в китайскую метафизику, в западную астрологию и вообще в астрологию, для того, чтобы у нас с вами была возможность корректировать и улучшать нашу жизнь. Какая чаще всего проблема возникает у консультантов? Наши клиенты не знают свой час рождения. А этот параметр необходим для того, чтобы правильно составить карту Бадзи или карту Цимэнь, и уже по этим раскладам читать события нашей жизни. И в этом заключается трудность, потому что восстановить час рождения можно, но это достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс. А метод «Девяти дворцов» работает без этого параметра. Здесь важен просто день рождения, который мы все с вами знаем. Он написан у нас в паспорте или в свидетельстве о рождении. Это те данные, которые могут дать консультанту абсолютно все поэтому если клиенты вынуждены отказывать некоторым клиентам потому что они не могут предоставить всю информационную базу необходимую для того чтобы консультация была корректной то здесь мы с вами можем охватить сто процентов обращающихся к нам за консультацией для начинающих консультантов этот метод также очень подходит и это буквально спасение для них, потому что он очень простой в анализе. И в этом методе используется большое количество описаний и таблиц. То есть, в общем-то, вы открываете рабочую тетрадь, и практически 80% консультаций у вас уже готово. И этот метод, конечно, подходит не только для тех, кто консультирует клиентов, а и для нас с вами, для всех. Потому что, еще раз говорю, что он, этот метод, очень простой в использовании. И там много-много табличной информации, которая уже структурирована и которая может использоваться вами в полном объеме. И, конечно, выполняя просьбы наших студентов, желающих узнать этот метод, мы решили снова провести такой курс. Я приглашаю вас на открытые мастер-классы, где подробнее поговорим о том, как работает этот метод, рассмотрим, как можно увидеть события в жизни известных людей, проанализируем события предыдущего года по этому методу и построим прогноз на 2021 год. Открытые мастер-классы мы будем проводить уже в ближайшее время. Вы можете записаться на них, кликнув по ссылочке под этим видео. Обращаю ваше внимание, что желающих прийти на эти мастер-классы будет много, уже много, поэтому успейте забронировать место на мастер-классе по 9 дворцам, заполняйте ваши контактные данные в форму ниже и вы получите приглашение на вашу электронную почту. Приходите на открытые мастер-классы, чтобы узнать об этом замечательном, легком, простом методе анализа судьбы. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся на открытых мастер-классах, которые называются «Девять дворцов».